Привет всем, с вами Блог Фрилансера. Сегодня буду записывать видеоурок по созданию шаблона для постов ВКонтакте для интернет-маркетолога Семена Верушкина. Что такое шаблон для постов ВКонтакте? В первую очередь он задает фирменный стиль для вашего паблика. Например, в моем случае мы имеем вот такие вот шаблоны. То есть Слева у нас находится текст, справа изображение. И второй тип шаблонов в моем случае это текст на картинке. Особенность шаблонов в том, что их можно легко редактировать в Photoshop без особых навыков. То есть шаблоны может справиться даже любой новичок, который, в принципе, ни разу не видел Photoshop. И сейчас я детально разберу создание шаблона с нуля до окончательного варианта, который уже утвердил заказчик. Переходим в программу Photoshop. Вот такой вот мы будем шаблон создавать. Сейчас кратко расскажу, из чего он состоит. Прежде всего он состоит из нескольких слоев, которые редактируются без особой сложности. В первую очередь на шаблоне у нас есть водяной знак. Вот он сверху. Он нужен для того, чтобы ваши посты не воровали в другие паблики. На нем у нас ссылка для ссылка от паблика. Вконтакте. Далее идет заголовок, папка заголовок, которая в свою очередь состоит из самого текста заголовка, из хэштегов, которые также можно легко изменять, и из синей плашки. Плашку у нас можно расширять либо удлинять в зависимости от ситуации конкретной. Далее у нас идет... Белая водка, цвет который можно также изменять. Плой с градиентом, в данном случае градиент задает нам единый стиль для всех картинок, то есть такой вот градиент от синего к оранжевому. Если отключить, водка уже приобретает другой оттенок. Заливая в шаблон любую фотографию, у нас она будет также иметь градиент. Интенсивность градиента можно задавать с помощью непрозрачности, можно сделать его более темным, либо светлее, почти незаметным, тут уже в зависимости от конкретной фотографии, либо пожеланий заказчика. И последний слой, это у нас сама фотография. Теперь у нас не, не выходит за рамки нашего шаблона уже, туда можно вставлять любую фотку, покажу как пример. Ну, и в принципе, все. Это очень быстро и удобно. Итак, давайте приступим уже к самому созданию шаблона. Для начала создаем документ, файл создать, размеры задают: ширина 1000 пикселей, высота. Назовем его шаблон. Следующее, что мы сделаем, это поставим сюда любую рандомную фотографию, чтобы у нас было на что уже опереться. Трежная фотография. Перетянем наш шаблон. наш. Ctrl-T. Немного уменьшим ее. Зажимаем shift, чтобы равномерно у нас все уменьшалось, без искажений. Далее поверх, поверх фотографии создадим наш, нашу подложку с градиентом. Выбираем инструмент прямоугольник. Цвет заливки можно оставить любой. Размеры задаем такие же, 1700 пикселей. выровнем ее по центру. Непрозрачность поставим где-то на 30 пикселей. Нажимаем правой клавишей мыши и выбираем параметры наложения, наложение гради градиента. Угол вставляем 90 градусов градиент, выбираем цвета от синего. И здесь сдаем оранжевый. Окей, okay, окей. Okay. Если хотите поменять местами, то нажимаете просто инверсия. Я пожалуй оставлю так, так. Нажимаем ОК. Okay. Сразу переименуем наш слой. Градиент. Так, что у нас далее? Далее мы будем создавать обводку белую вокруг, вокруг нашего шаблона. Задаем новый слой. Нет, просто копируем слой с градиентом Ctrl G. Убираем здесь эффекты. Назовем сразу его обводка. Выбираем инструмент прямоугольник. Здесь заливку мы убираем. Трик задаем белым цветом. 5 пикселей, думаю, хватит. Непрозрачность возвращаем на 100. Далее нажимаем Ctrl-T. Здесь ставим галочку для пропорционального уменьшения. И здесь проценты ставим на 90... 99. Готово. Наша вводка равномерно распределилась по нашему шаблону. Цвет обводки можно также легко менять. Здесь вот просто выбираете слой со, штрих, шри, со штрихом и выбираете любой цвет в зависимости от вашего шаблона и цветовой схемы. В моем случае оставим белым цветом. Что делаем дальше. Дальше создаем подложку с заголовком. Создаем новый слой. Выбираем инструмент прямоугольник. заливку вставляем синим и просто с помощью левой клавиши мыши растягиваем его. Теперь создадим угол. Выбираем новый слой. Инструмент многоугольник, стороны 3, цвет также синий. Нажимаем на свободную область, нажимаем ОК. Далее Ctrl T, отражаем по горизонтали его, ставим на угол и просто растягиваем. Если вам кажется, что угол слишком острый, то просто вот здесь вот за стрелку потяните вправо. Немножко приблизим, посмотрим, чтобы у нас все совпадало. Окей. Okay. Теперь нужно сделать вот такую вот тень у нас слева для объема. Нажимаем Ctrl, объединяем наши слои и нажимаем Ctrl-G. Далее снова Ctrl-G, теперь уже на папке. Открываем нижнюю папку, выделяем наши слои и делаем цвета. Цвет заливки темнее, сдвигаем нашу папку с помощью клавиш стрелочек на клавиатуре влево, выделяем наши папки и называем ее подложка. пишем сверху наш текст копирую этот ошибки при создании лендинг пейдж текст можно задавать вообще любой без особых трудностей немножко зеним текст вверх и добавим снизу хэштеги Это маркетинг бизнес их также можно задавать в зависимости от вашей ситуации шрифт миллер немножко уменьшим толщину его и размер 25 пикселей маркетинг бизнес немножко звенем вверх готово вернем нашу подложку То есть, если допустим текст у вас будет длиннее по объему Эту обложку можно просто растянуть влево, либо вверх, без всяких проблем. Что у нас осталось? Осталось добавить сверху водяной знак. Вот этот вот. Также выбираем инструмент прямоугольник. Цвет заливки здесь оранжевый. И растягиваем его. Далее нажимаем Ctrl-T, правой клавишей мыши, наклон и наклоняем наш нашу подложку. Копируем текст, сдаем новый слой сверху и вставляем название. Готово. Выделим слои, Ctrl-G, сразу назовем нашу папку водяной знак. Цвет данной подложки также можно легко изменять, просто выбираете инструмент прямоугольник и выбираете любой подходящий цвет. Далее просто сохраняете ваш шаблон. Файл «Сохранить как» Выбирайте место на компьютере Хотя мы его Можно было просто нажать «Ctrl-S» Дальше вы можете его просто закрыть И допустим, когда вам нужно выложить пост Ваш паблик или группу Открываете шаблон PSD, Пишите ваш любой текст и вставляете любую фотографию. С помощью шаблонов на каждый пост будет уходить буквально несколько секунд. Ctrl-T. И за ползунки растягиваем его. Не забудьте удерживать клавишу Shift, чтобы у вас не искажалась картинка. Готово. На этом урок окончен, ставьте ваши лайки, пишите комментарии, также подписывайтесь на мой блог ВКонтакте, ссылка будет в описании к этому видео. Всем пока!